Всем приветик. Сегодня будет обзор Мини Таро Басленс. А так, сейчас я вам все покажу. А так, название... Давайте я изначально положу, как было. Сделаю. Сейчас. Так, не будет, потому что. Так, изначально было вот так. Вот. Сейчас, сейчас. Сейчас хорошо. из-за скотча, потому что я вклею, уже сложно одевать. -за этого. Так. здесь тоже обклеилась и я уже сама лично прикрепила так. называется пас я Pas Вот я старую тоже разноцветная тут производитель россия город саратов даже смотрите почта есть сайт есть номер телефона есть факс есть адрес вот производитель здесь 22 каждый мини-карточки художник или художница тут не написано было упаковано вот так вот я как раз про такую упаковку и говорил что нигде не упадет ни с какой стороны не упадет не здесь не здесь очень тоже маленькая удобно брать с собой вообще здорово вот разноцветная давайте я сейчас теперь их еще с трудом Итак, здесь пусто Здесь ничего не написано. Также с этой стороны вот тоже ничего не написано. Вот. Там клей был, приклеен. Вот. Потом отклеиваюсь это все. И я вот сделала, как в индийском фуде. Там вот закрепила. Вот вот. упаковку мне нравится. Вот здесь очень хорошо. Так, вот само описание. Как раскладывать. Вот. Пассианс. Здорово. Расклад. Вот как их можно раскладывать. Вот вопросы. Кстати, я когда раскладывала, вот. Тут пять карточек нарисовано. А сказано, написано, да, описание всех. Четырех опять пятой карточки нет. Вот. вот второй расклад. Вот это вот первый расклад. Вот второй, как можно раскладывать. Тут тоже вот три карты. Описание есть. А вот вот это вроде как и, я думаю, что и четвертое, хотя это. И не написано там цифра четыре, там буквы вообще. Английская, я так понимаю. Ну, я когда раскладывала, я вот так вот четыре карточки делала. Раз, два, три. И вот это вот четыре было. Так. Истолкование, значение карт. Истолкование. Не знаю, я первый раз это слово вижу. Истолкование. Толкование? Толкать? Истолкование. Толкование. А как правильно вообще? Значение. Описание. Наверное, проще всего. Толкование. Толкать. Исток. И стол. Если ее убрать, и вот это вот убрать. Будет стол. стол. Истолкование значения. Итак, вот смотрите: здесь описание. Прямое. А, нет, вот, вот цифра. Само значение. Описание. Потом прямое положение. Тоже. Описание. Перевернутое тоже. Что интересно, вот тут показывают перевернутое, да? Здесь картинки. Они цифрами помечены все. Вот цифрами какие-то у меня перевернулись вот, цифрами так, цифрами. Сейчас вот это еще. Вот, цифрами с этой стороны вот написано значение очень удобно да вот картинкой вот тут вот пишет значение и это значение можно вот здесь найти вот еще она продолжается вот, вот, очень. тут много, много много много много удобно за более подробной информацией на гадание таро обращайтесь ух ты как сказали да? даже написали куда подробно нужно обращаться если будут вопросы вот это, это большой плюс. Прям так подумали, внимательно все хорошо. Прям учили. И еще вот есть вот такие символы. Честно, я не знаю, что эти символы обозначают. Надо будет в интернете посмотреть. Наверное, это символы тоже чего-то обозначают. Чего-то. Я посмотрю позже. Так они сделаны тоже из картона. Обложка вот такая тоже красивая. И заметьте, вот здесь есть цифры. Я не сразу их увидела. Они тоже в круглешочке. Вообще не сразу увидела. Давайте я их разложу по цифрам. Сейчас я Так, ну давайте. 22. Вот они прямо вот здесь. Вот все картиночки по номерам. Можно сразу посмотреть, да? Какой номер. Запомнить, какая тут. Вот, что тут. Вообще удобно, да? Как интересно. Смотреть. Вот картиночка. Циферка. Можно запомнить. Какое значение, да? Что нарисовано? Значение. Но это все у со временем. Тогда слишком очень-очень часто использовать, то сразу можно быстро все запомнить. Вот они по цифрам идут. Вот очень красивый плюс обложка, циферки. Потеряется, можно по цифрам понять, какая именно потерялась. Также разноцветные картинки хорошо разрисованы. Правда, художника или художницы здесь нет. Кто это вот или... Может, с интернета такие рисунки взяли, я не знаю. Но художница, художника здесь не написано. Кто это рисовал? Картон также, уголочки все портятся. Вот даже видно, что вот изнашивается. Тоже буду обклеивать. Вот здесь минус. Надо обклеивать. Тут минус. Ну, я еще что хотела сказать по поводу. Тут есть само обозначение прямое положение и перевернутое. Так как рисунки в прямом положении, вот я их в прямом положении и говорю. А если бы были перевернутые например, наполовину, да? Вот половина прямое положение, а половина перевернутая. Хотя как можно было бы догадаться, вот если карточки вот так вот будут лежать, да? И вот они же все тогда будут вот так. Вот прямое, и вот рядом, ну, верхняя часть половины, да, будет перевернутая. И как я смогу понять? <свёздные> я не помню, где я видела карты, где есть прямое и перевернутая. Вроде тоже есть у них обложка. А так смотришь, уже можно понять, какая перевернутая, а какая... А! Как-то рисунки... Не, не рисунки, а так... Описание, вот. Описание в прямом положении пишется прямое положение, а если вот перевернуть, вот тут описание перевернуто. И также картинка тоже может быть перевернута, а описание нету. Вот да-да-да, да, но я их не применяю как перевернутые. Может со временем я и буду их применять, то есть я их буду половину там, например, вот так вот все перемешивать, перемешивать и уже там переворачивать и буду смотреть прямое положение или перевернутое положение. Вот. А так, конечно, очень красивые, разноцветные, удобные в использовании. Очень нравится. Значениям мне нравится. Упакованным мне нравится. Значениям мне нравится. Один только минус, надо будет их обклеить. Скочем. Как здесь я обклеила вот бумагу. Это уже темная таника бумага. Вот я скочем обклеила. Также я буду обклеивать 22 карты. Мини-карты? Так. Давайте. Вот, так вот. вот Цифра 0. Они как там идут на меня? А, это уже 22. 22. А, это так вот... Пока сука, сейчас секунду. А, это и есть 22. 22. 22. А, вот как 0. 21, 20. Вот как раз с римскими цифрами. ряд сейчас покажу. Даже и пятый будет. Так, пятый ряд, пятый ряд. Конечно, я начала с 22 -го. Так вот, они все разноцветные, все красивые. Картиночки. Так. И вот еще две. Очень красивые картинки мне нравится Но меня смущает, какая мне вообще вот. Ну, мне очень-то нравится. Нет, вот тут вот, вот, вот красиво нарисовано, да, вот здесь нарисовано. Ну, вот тоже нарисован красиво, но мне не нравится, что вот такая вот яма. Это раз. Два, то, что там находится вообще ребенок. Три то, что вообще без одежды. Ну, не видно, да? Есть там дальше одежды или нет, но мне не одежды. Вот они, главные в одежде, а вот ребенок нет. Яма раз. Два, сам ребенок. Три то, что нет одежды. не вот, мне именно вот этот момент, сама ситуация, вообще не нравится. Я понимаю, что они как-то пытались возрождение нарисовать, чтобы именно. Понять по картинке, да, что это возрождение рождается Вот новые. Но можно же было как-то по-другому нарисовать. Не обязательно же прям так. Не обязательно же вот, вот так вот. Лично мне вот, Мне нравится, как нарисовано, но лично мне не нравится вот этот момент. Вот. А так у меня все нравится. Так, начнем. Вот первая, вторая, третья, четвертая карточка, пятая, шестая. А давайте-ка знаете, как я вам буду сейчас? Вот так хорошо показывать, чтобы все карточки можно было посмотреть. Карточки очень красивые. У нее даже как будто бы, там что-то написано, да? Или нет? Ну вроде да, они пытались вот сделать. И вот женщина читает. Тоже очень красиво. Мне нравится, как нарисовано. Именно вот цвета, то, что вот маленькие детали прорисованы, Украшения. Красиво. Жизнацветный цвет. Это. Это мне нравится. Вот они. Очень красивые. Тут люди, предметы и животные. Природа еще. Каждая картинка со своим смыслом. Можно вот сразу понять смысл. Даже по одному слову уже можно понять вот смысл. Вот, вот это тоже меня смущает, что у него вообще тут ничего нет. Могли бы хотя бы платье красиво нарисовать. Мне вот именно то, что нет одежды, мне не нравится. Минус в этом. Именно вот этой картинки раз. И еще мне не нравится вот, -вот это. Тоже как вот тут. -вот -вот. По поводу ребенка. Тоже не нравится этот вот момент. Это два. Но тут намного больше... При... Ну, не то, что этот возмущение, каких либо причин, мне не нравится само то, что вот как они попытались картинкой объяснить, что это возрождение Возможно, да, так проще понять Но, самая ситуация мне не нравится, потому что такая яма Именно такая, то, что ребенок и еще тут одежды нет Тут намного больше претензий Именно к этой вот к этой картинке, именно вот к этой части Могли бы с хотя бы нарисовать а то У них есть одежда, а у ребенка нет одежды И вот у этой тоже могли бы нарисовать одежду вот, Что они нарисовали? Я так понимаю, вот это мама, а это ее сын Так что ли получается? Или как? Как мне еще понимать? Мне вот это вот не нравится, и вот это вот не нравится Тут надо одежду нарисовать, тут надо, может, я как-то закрашу, я не знаю. Я подумаю над этим. А так, картинки очень хорошие, красивые, со смыслом, с описанием сразу. Вот, мне надо будет понять, что это вот за символы все. Вот эти что они обозначают? Наверное, по стихии? Я тут думаю. Или то, что? По арканам, старший аркан. Ну Тут, в принципе, все, мне кажется, старший аркан. Это я знаю. Наверное, я не все знаю. А так все, в принципе, хорошо. Ну, у меня вот по поводу двух картинок, там, наверное, я их закрашу одежду им нарисую. Лично мне не нравится, я не знаю, как другим этим но лично мне нет лично мне нет. А там, где где я, я там буду рисовать цветочки, наверное. А что еще там можно нарисовать? Наверное, так и нарисуют цветочки. Так и нарисуют цветочки. Итак. Надо быть по поводу картинок. Вот. Нарисовать одежду. Вот раз этой картинки. И сейчас. Все там. Все, что там еще. И вот два. По поводу этих картинок мне надо будет подумать, тут, наверное, я цветы буду рисовать красивые. пытаюсь хоть как-то красиво сделать цветочки, одежду нарисую. Ну, разукрашу. Чтобы как-то красивее было. Здесь я тоже одежду нарисую, разукрашу. Одежду, можно так сказать. Можно так сказать одену. И буду их обклеивать. Скотчем, чтобы надолго хватило. Края, чтобы тоже у них были хорошие. В этом пассиансе 22 карты. Тоже достаточно. Вот, Нормально, среднее. Хорошо ее вот так мешать. Удобное. Так, храню я. Сейчас покажу, как вот так вот. Их в упаковку убираю. Да? А, описание я сюда складываю. Упаковка мне очень нравится. То, что вот, когда вот я их одевала, именно тут тут они были все закрыты. Ну, с двух сторон. С собой можно легко, спокойно взять. Не переживая за то, что они могут потеряться. Вот. Описание мне очень понравилось. А вот по поводу того, что... Там две картинки мне не понравились. Вот я, я все-таки разукрашу. Нарисую там. Дорисую. Дозакрашиваю. До или как правильно сказать? До закрашу, Закрашу. Буду закрашивать. Надежным там рисовать. И скотчем буду приклеивать. А так пока находится вот в такой же упаковке, как у меня другие пансоянсы. Кстати, все три пансоянсы, египетские, индийские, и вот пансоянс второй, я их вместе брала. Всех вместе. Я их, прям, их троих всего. Вот. Тоже я больше вот такую не буду уже покупать. Потому что она уже у меня есть. И, надеюсь, прослужит мне долго. Буду использовать. Стараться долго. Но покупать я уже не буду такой, Потому что у меня уже есть. Вот. Все, пока. Забыла. Хотела сказать. То, что тут именно... По идее, только один минус, но именно по двум картинкам, то, что две картинки мне не понравились, они тоже два минуса, плюс то, что именно один тот минус, то, что их надо скотчем обклеить, чтобы они надолго, лично для меня, чтобы сложились, чтобы я могла использовать для моего использования, получается три минуса. Это вот одна картинка, которую надо закрасить, потом другую надо закрасить, и думаю, там это надо делать или нет, или вообще что-то. Может, на игрушке надо рисовать. Я не знаю, что там, ну, наверное, игрушки скорее всего буду рисовать, чтобы как-то ну, красиво сделать. Чтобы мне было приятно смотреть. Я не знаю, как для других, лично для себя я нарисую. И третье, что я буду делать, все 22 карты я буду обклеивать скотчем. Также, как в других пансенцах, в, в египетском и в индийском, у них во всех было 3, да, 3 минуса. И тут у меня тоже три минуса, и тоже оценку три ставлю. Все, теперь пока.